Друзья, всем привет! Привет, народ! В этом видео коротком я хочу поделиться с вами моим новым проектом. Это не коммерческий проект. Пока что это только мой личный проект а, кофейного столика в виде гимнастки, девушки-гимнастки, в очень сложной форме. В очень сложной позе. А, на заднем плане вы можете видеть Предварительный рендер, предварительную картинку, как это будет выглядеть, как это должно выглядеть, как это будет выглядеть, мы увидим в конце, после производства. А если вы интересуетесь темой моделирования, если вы интересуетесь темой производства своих моделей в уже физическую мастер-модель, которую можно не только увидеть на компьютере, но и пощупать руками. Добро пожаловать на мой канал. Фокус. О, отлично. А, ребята, и обязательно, если у вас появляются какие-то вопросы или предложения, обязательно под этим видео пишите свои комментарии. Но, если у вас есть опыт в моделировании или в производстве, добро пожаловать, вы можете поделиться своим опытом, знаниями или наблюдениями с новыми э, ребятами, которые только начинают этот путь. Немного о проекте. Так, я наведу фокус. О, отлично. Немного о проекте. Девушка, обнаженная, Ева. Да, так сказать. В сложной анатомической позе с высокой степенью детализации. Высокая степень детализации э, лица, рук, кистей, рук, пальцев, ног и других частей тела. Центр тяжести он смещен к оси всей скульптуры, потому что точек опор у столика будет всего три. Волосы, колено, и голень но пока пока пока так а, покрытие столика это каленое стекло 6 возможно 8 миллиметров вы на визуализации можете видеть в виде прозрачной голубой капли такой каплевидной формы И э, немного о этапах производства. Я понимаю, что все сейчас охватить не получится, но вы обязательно следите за моими видео. Я буду выкладывать по мере готовности, буду выкладывать этапы производства. Ну, для меня они разделены на четыре этапа. Для людей, которые никогда не имели опыта от моделирования к производству, Возможно, этапов больше намного. Но первый этап, если вы не делаете скульптуру, а делаете 3D-модель, это, собственно, поиск референса, идеи, мысли, вдохновения и моделирование самого изделия. Второй этап — это подготовка файлов для производства. В моем случае это производство на ЧПУ-станке. Фрезерный ЧПУ-станок. Возможно, с элементами 3D-печати. А, третий этап, собственно, это производство на станке. Самой мастер модели. И подготовка этой мастер-модели. Четвертый этап, в зависимости от, в зависимости от э, ваших целей и задач, четвертый этап, это подбор материалов и производство готовой мастер-модели для личного использования, либо для производства. Это четвертый этап. О, oh, окей. Okay. Поэтому, ребят, добро пожаловать на мой канал. По, э, я буду ждать ваши комментарии под этим видео. Задавайте, пишите, э, печатайте свои вопросы. Э, повторюсь, если у вас уже есть опыт в каком-то одном из четырех или во всех направлениях, обязательно по желанию Обязательно. <смех> Поделитесь своим опытом с людьми, с ребятами, которые только начинают интересоваться этой темой. Ну что ж, ребят, всем счастливо, всем мир. Увидимся на моем канале. Пока.